Сматривают проекты документов. всемир посмотреть. Да, давайте Мы по повестке, да? По повестке, да. Но, <coughs> давайте начнем, очень У нас основной вопрос это повестки финансового обеспечения подготовки проведения выборов муниципального совета. Потому что у нас бюджет муниципального образования в соответствии с рекомендациями. Совета муниципальных образований и нашего закона, на который не будет, можно финансировать, и, соответственно, у них на следующей неделе идет утверждение бюджета муниципал. Нам надо утвердить смету нашу, у нас новые рекомендации. Опять же, здесь вот они как раз там у нас. Ну, вот этим документом документ был составлен на основе переведенных в рекомендация форму проект сметы. У нас по сравнению с другими муниципальными образованиями смета небольшая, но тем не менее, тем не менее на год 2 миллиона 300 тысяч рублей. Это финансирование подразумевается, выделяется только на период избирательной кампании, хотя у нас комиссия имеет <как> статус постоянно действующей, но, к сожалению, финансирования на ее постоянную работу нет, и финансирование выделяется только на муниципальные выборы на 4 месяца на выборный год с июня по октябрь. Вот, и поэтому ну, как бы желание можно, можно было ознакомиться, соответственно, сейчас Но опять же, это все сделано в соответствии с теми рекомендациями, которые нам дали. Это вот, работа. Поэтому, если есть что у кого какие-то вопросы. Да, надо знакомиться, конечно. Посмотри, посмотри. Владимир Сергеевич, а вы да. сказали, что планируется утверждение бюджета э кем? Кто будет? Его? Муниципальным советом. Совет. Совет. Здесь совет. письмо даже есть от главы. Письмо-то от а. совета муниципальных образований. Ага. Ну, чтобы определить потребность финансового обеспечения выборов подготовки проведения. А бюджет это плановая история утверждения бюджетного роста России доходов и расходов в бюджете планированных. Тем более, когда утверждается бюджет, не исключено, что они не носит финальный и такой характер, очень часто сталкиваются с тем, что происходит в первый Ну, а у нас предусмотрено законодательство, что только муниципальное образование может финансировать применение муниципальной реакции компании. Это понятно. Да, и есть еще вопрос по, по инструкции по делах производства. Ну, давайте сейчас с этим вопросом, просто чтобы потом не возвращаться, туда сюда не прыгают по повестке дня. Хорошо. А, Судя а потом перейдем тогда Ну я так вот могу еще раз каратеночку пробежаться, всего всего надо. На 2 миллиона 331 тысяча из них полтора миллиона восемьдесят восемьдесят тысяч непосредственный расход избирательной комиссии. Ну вот сметы есть еще что хочет сфотографировать по всем. В электронном виде можно будет потом прислать, знакомиться? Да, да, конечно. Оставьте. Я могу и забрать, если это все документы. Ну, забрать нежелательно, мы ну, не печатаем. Лучше да, выслать стартик, просто, электрон, туда стартик, потому что здесь наш электрон. Тем более вы можете сфотографировать. <свят> вот, э то есть это... По электронке можно? Вот это? это можно, можно. <свят> У -у -у. Я, да, я все распечатаю. Вот, тогда давайте э с этим вопросом по смете. Но еще раз говорю, что смету мы не, выдум... не выдумывали сами, это все делала смету на основе присланных нам рекомендаций. Рекомендации мы вам тоже можем то есть, переслать с формулом пораньше. Да, да, да, же, это будет. Соответственно, предлагаю вопрос поставить на голосование об утверждении на совмещение сметы расходов на териат избирательной кампании. Мы прямо уже голосуем, мы еще не ознакомились. Все ли правильно, все ли соответствует. Мы же бюджет все-таки принимаем. Нет, мы Может, понимаем. Надо, а... У нас просто уже идет утверждение на следующей неделе бюджета. Если мы будем откладываться, то мы останемся без финансирования выборы провести просто на да, без, без финансирования это не но тогда надо было заранее, за месяц, например, отправить что-то. А что говорит Вы, муниципальный совет? В прошлый раз они очень тянули с, с выделения финансирования. Слушайте, ну не знаю, бюджет, пока да, что говорить. Бюджет не включили. включили да. нас, да, да, да, не включили. И в этот раз только нам вот э, э, дали возможность, так сказать, составить смету на период избирательной кампании, да, хотя у нас, Комиссия постоянно действующая по, по статусу, да, и финансирование должно предусматриваться на, на постоянной основе. Но так сказать, в цели экономии бюджетных средств, вот, и, как мы по желанию муниципального совета, не финансировать избрать нашу комиссию на постоянной основе, а финансировать только вот на месяц проведения избирательной кампании, чтобы так сказать, сократить вот эту расходную часть. Ну, хотя бы это, потому что без этого вообще бы компания не состоит. Поэтому <свес> <свес> у меня все-таки предложение проголосовать вот за смету. Как если будут корректировки, у нас третье чтение, когда окончательно будет у моему 14. -го. Ну, то есть э -э это, можно между вторым и третьим чтением, ну, если будут какие-то корректировки, сделать изменения больших сильных сторонах. Нам хотя бы вот эту базовую примерную смету надо им перед голосованием перед Друзья, перед... мы не можем голосовать за что-то, что, что нам представляет вот сейчас две минуты перед началом совещания. Красимир, я вот здесь с 10 часов. У меня вот проект. И что часов? Вчера я... тоже вы... мне ничего не высылали. Даже если вы не вчера накануне. Что, у нас не предусмотрено что, вышло, что значит что не регламентом не предусмотрено? Не предусмотрено. Стоит, как мы будем голосовать за бюджет, который мы даже не видели? Мы с вами за бюджет не голосуем. Мы с вами голосуем за проект смета а за бюджет голосуем. Это не проект СМИ. Смерть. Ну хорошо, мы этот проект нигде не обсуждали, ничего У вас не рассматривали. Никакие возможность это сделать на нашем Так сейчас прямо вот, вот здесь что ли а где заранее есть? надо присылать ну, такие же. документы? Это как тогда? Ну, вы, может, ну всегда проголосовать проголосовать что значит проголосовать против? Что значит проголосать против? Мы тут работать пришли или что? Или каждый раз вы нам подсовываете какие-то бумажки, мы должны за них голосовать? Вы okay. всегда можете предложить альтернативу нашим бумажкам. Что okay, значит, мы еще год назад должны были разработать инструкцию, как мы будем информировать друг друга, как мы будем работать. У нас нет, ничего не было вы же, вы же, Вам же было это поручено, и вы ни разу ко мне не позвонили, не обратились. Что значит, ко мне это? Ну вы ничего за год не сделали. Я ничего не сделал. Да. У нас а вот инструкция. три человека должны были отражать. Ваша же инициатива была, чтобы всю эту, так сказать, работу провести? Нет, друзья, это коллегиальный орган, а не так... Ну вы какую-то инициативу проявили в этом вопросе, да? В любом случае, на сегодняшний день, у нас, мы эти документы видим в первый, первый раз. И как мы можем проголосовать. Ну вот сегодня их показали, круто, кто делал. Бу кто Бухгалтерия делала расчет на основе вот этих вот рекомендаций. Какая у нас же нет бухгалтерии. У нас нет бухгалтерии, в муниципальном образовании есть бухгалтерия, утверждает бюджет, выделяет деньги в муниципальном образовании. Мы с вами сами без воздуха не верим. Извините, но мы отдельный орган, мы должны сами принимать решение ну, на каком-то условии. Хорошо, бюджет. давайте ознакомимся, недельный срок, через неделю встречаемся. бюджет Другой. будет утвержденный. мы просто... Тогда, а тогда надо было бюджета. за неделю до этого, тогда вот в воскресенье, когда, на этой неделе. Ну, у нас несколько дней. дней времени это достаточно, чтобы принять решение сейчас. Поддержать Нет, этого, Это не серьезно. данного решения или выдержаться а... от голосования. Подождите, благодаря... вы приносите документы и говорите, давайте голосовать за них. Так мы эти документы сейчас физически даже прочитать не успеем. А вникнуть, а посоветоваться. Mm -hmm. ну, давайте, кстати, ну а видим. вдруг здесь какая-то ошибка. Ну, представляете, ошибка какая-нибудь. И мы такие, хоп, проголосовали. И не, мы, не, мы не мы же принимаем мы... решение о выделении этих кстати. В смысле? Так, а мы же предлагаем на основе вот этих бумажек, которые да. нам дала бухгалтерия, принять какое-то решение. Совет муниципального образования, вот рекомендации по составлению сметы на проведение выбора. И Хорошо, но этих... мы как отдельный орган должны их рассмотреть, ознакомиться, обсудить и уже хотя бы для себя принять это. Сказать, ребят, да вы вот здесь не правы, нам вообще-то, по практике, надо то-то, то-то намного больше. Сейчас Нет, сейчас мы не можем сделать. Мы вы сидим, видите, сколько демократии голосовали. посидим, значит, подушечься. Там мы посидим, но это здесь не, не дело в том, что вот сейчас, чтобы мы это с ним знакомили, Это надо предварительно отправлять документы. Нет, вы просто скажите, с чем? Что значит с чем? Я, так я, мне же надо вникнуть все светит, все документы. Я вот не знаю сейчас. Надо читать, надо закон, надо читать, что здесь предложено. Я говорю, что если будут у вас какие-то отдельные замечания, их можно рассмотреть между вторым и третьим, третьим чтением бюджета. Так мы же должны выйти замена. на первое чтение. у нас должны быть документы в порядке. Мы же для чего здесь собираемся? Что, значит, документы это готово бухгалтерия бухгалтерии, и мы полностью доверяем и голосуем, чтобы приняли решение, которое муниципалитет, между прочим, заинтересованный орган в том, чтобы они здесь остались. Почему мы Но должны. Как здесь... это не от, ä, с я вот Ну я не знаю, поэтому да? надо все проверить. Um, это Просто хотел бы напомнить, что бюджетный процесс он предусматривает, во-первых, проект средств, которые планируется истратить и распределить, потом идет распределение этих денежных средств, потом идет исполнение этих денежных средств, а потом идет отчет об исполнении полученных денежных средств. И все эти процессы очень четко урегулированы большим количеством нормативно-правовых актов, и бюджетным кодексом это все урегулировано. И ответственность, предусмотренная административно и за нарушение процедур и иных каких-то вещей. И здесь хотелось бы отметить, что мне кажется, что люди, которые обладают юридическим образованием, в том числе Владимир Сергеевич, наш председатель, ну прекрасно знают, что это все именно таким образом. И проект, проект сметы не предусматривает, что нам завтра выделяют эти денежные средства, и мы бежим и сразу же расходовать. Это все совершенно не так. Указаны периоды, на которые это делается, указываются суммы в инструкции, точнее методических рекомендациях городской избирательной комиссии, которые уж точно выверены из 67 по заявлению 3346 региональным законом. Мне кажется, что здесь как-то излишне добавлять какой-то пафос, растягивать это все непонятно ради чего. Тем более бюджетный процесс это не, про, не процесс, который приняли решение и забыли, а все подвига, подвергается корректировкам, во всем можно вносить изменения установленные сроки. Да, нам надо и сейчас это обсуждать. Сказать, утвердить вот рамочную вот эту вот смету для того, чтобы Совет депутатов мог начать хотя бы обсуждение там на своем заседании финансирование нашей избирательной комиссии, а что касается корректировок, ради Бога, да, это мы можем делать, но у нас сейчас пока вообще ничего нет, а даже точки, от которых будет исходить, отталкиваться. Поэтому у меня все-таки предложение есть, базово сейчас эту сумету принять, и в дальнейшем, то есть, если у вас будут замечания, предлагаю чаще собираться все-таки, если что, я телефон с ним раздавал, звоните, если есть какие-то вопросы, предложения, давайте собираться, на вносить изменения, корректировки, что-то там дополнить, хотя. Красильевич, да, прошу прощения, да. А мы ведь не утвердили повестку дня. Ну, а, да, да. Ну, а, давайте да, вернемся да. к этому вопросу. Сразу, Есть, сразу по делу начнем. Существенно, вопрос важный. Ну, повестка дня все получали, да, сообщения. Еще раз зачитаю. Проект повестки дня. Первый вопрос, как уже поняли, финансовое обеспечение подготовкой и выборов муниципального совета. Второй вопрос, значит, инструкция по делу производства. Третий вопрос маменкура дел и вот И четвертый вопрос уже какие в последнюю очередь. Я предлагаю дополнить. Перед, перед четвертым поставить еще пункт, то у нас был, э, был вопрос, по которому мы даже собирались проводить заседание в октябре прошлого года по изменению в регламент, который мы приняли в августе, и в тот раз заседание просто не состоялось, потому что не было форма. Изменение в регламент? Хорошо, да. да. да. давайте дополним, как мы сформулируем вопрос. Вопрос о подготовке изменений регламентов. Хорошо. Хорошо, давайте добавим этот вопрос, и тогда вот в таком виде. Финансово. Давайте за две повестки голосовать, за одну, которая была представлена, вторую с этим вопросом. Должен быть альтернативных, две, две альтернативных повестки. Одна с этим вопросом, а да без этого вопроса. Ну, хорошо, давайте проголосуем две альтернативные За первый повестки. вариант, да? Сейчас? Давайте за первый вариант повестки, без вопросов, готовьтесь к изменению регламента ИКМО. Красиво, как то получается, коллеги но... а вторая а глава вопроса. Убилляет вас в да. И вопрос этот... Сейчас, -то... Нет, я просто предлагаю его, можно включить вот в разные вопросы и обсудить. Да? То есть, подозреваешь... Это тот, который год назад должен был сделать. Мы по можем на следующую повестку. На следующую да, повестку да. можем дать. Да. А, ну, да. да. да. Чем мы сейчас будем раздувать-то? Давайте уже Повестка брали, Хорошо, давайте значит, за второй э, вариант повестки дня э, с отдельным вопросом по готовке изменений. Э, момент ИКМО. Ну, значит, тогда, получается, утверждаем. Что Вы есть. понимаете, мы этот регламент, мы даже протоколы предыдущих наших встреч не видели. А эти протоколы должны быть где, кто, за что голосовал. А мы прессу начинаем мир, уже прессу обсуждать прессу бюджет, прессу. который впервые мы видим. Красимир, подождите, вы сейчас красиво делаете. Как это вы протоколы не видели? А Если где первый эти протокол, протокол, например, вы подписывали, потому первый что Первый протокол, это протокол. когда мы встречались первый раз. Подождите, правильно? Самый первый раз. Вы говорите, что вы не видели а протокол. А мы же потом еще встречались. Правильно. И с, где мы должны были обсуждать и с протоколом вы могли ознакомиться, потому что протокол вел со мной как секретарем избирательной комиссии. Это на самой первой нашей встрече? Подождите, это Второй. было на всех заседаниях. У нас есть фотофиксация. Не, не, не не не не у вас уже есть уникальная возможность ознакомиться. Вы всегда можете запросить копию протокола, когда Трансляция, вы... Копия, попросили... к сожалению, уже нету позже. Подождите, подождите, когда вы попросили копию первого протокола, мне не составило труда пересечься с вами есть. на Ленинском проспекте да, и дать вам в том числе копию протокола или сделать фотофиксацию этого протокола. Ожидания, ну, вот сейчас по первый поделываю. протокол, он был обязательно, чтобы оформили документы всей нашей комиссии. Нет, смотрите, по поводу документов, от инструкции по делу производства, который мы сегодня обсуждаем. Там как раз значит, работа с обращениями граждан, сроки, порядок хранения. Короче, друзья, ну давайте создавали... не будем а, полемику, да, ну, мы же не бараны, чтобы нам давал муниципалитет что-то, и мы голосовали без рассмотрения предварительно. Кто-нибудь получал эти документы? Кто ознакомился с этим? Документом? Я ознакомился сегодня. Тоже... Сегодня да, мы подъехали и все это знакомились. Я ознакомился. Два а... человека, которые за час ознакомились. Вы вот сейчас обсуждали, начали обсуждать вопрос по поводу изменения в регламент, касающийся работы с обращением граждан с правильно понял. Да, это было год назад, то что, что -то да, что -то информирование. информирование. информирование. Как мы информируем жителей и депутатов, и всех интересующихся о нашей работе. Красимир Христофа, вы заходили на сайт муниципального брасового сайте, где особенный раздел, там все документы, комиссии. Все наши решения. Ребята о чем не сказали хотя бы. Мы обязаны это по закону. Нет, мы хотели. Мы говорили что на сайте будет собственность. Я даже более могу сказать, вы обращали внимание на ответственность. Давайте зайдем, посмотрим. Давайте, ну может быть, все-таки мы вернемся к повестке дня, мы повестку утвердили, потом продолжим сейчас. Давайте по повестке, не проблема. Да, продолжим обсуждение насчет, проекта Светы, который... Понимаете, как я могу доверять на, муниципалитету, администрации, которая даже здесь глушит сотовую связь? Да, вот как вообще нет. я могу доверять вот, цифрах или что они здесь написали? У меня полный сигнал. что у вас за Одна черточка еле движется. Я думаю, что это не злобилось в принципе. Ладно. Значит, еще раз возвращаемся по поводу проекта СМЕТы, который, так или иначе, нам надо представить для обсуждения в муниципальный совет. Я озвучил основные цифры. Да? Предлагаю значит, проголосовать за этот проект предварительный. Да? Дальше будет обсуждаться он на Совете Депутатов. После этого мы с вами еще раз соберемся, если нужно будет внести какие-то корректировки, дополнения изменений, это все можно будет сделать. Но без базовой вот этой вот точки значит, нам двигаться дальше будет невозможно просто. Поэтому предлагаю значит, сейчас поставить на голосование вот этот проект. Все будут, если у кого-то надо будет электронными или так отснять эти документы и внести свои предложения по корректировке, по дополнению, изменению какому-то данного проекта. Пока это проект, мы его не утверждаем, утверждает его вот, Совет Депутатов принимает окончательно. Может, они там что-то изменят ну, и, так сказать, со своей стороны. Сейчас пока в таком виде первоначальном. Ставлю значит, на голосование. Мы не можем ставить то, что два человека видели за час до совещания. Это надо ознакомиться предварительно. Друзья, мы пришли здесь работать, а не поднимать руки. Синий, мы с вами утвердили все, что мы с вами повестку квалифицированную большинство на нашем заседании. Так, и я прихожу, я думаю, мы будем, мы будем обсуждать конкретные статьи. А вы не с готовым проектом, который не видели большинство наших членов, и вы предлагаете голосовать за это. Мы что, здесь бараны, что ли? Что, что мы, необразованные люди, не можем сами разобраться и составить? Вы в шестой раз, раз пытаетесь вытянуть меня на провокацию. Какую провокацию? Бараны, или или вы мне подсовываете вас? документы, говорит, голосуйте. Я ничего не подсовываю. Так вы же мне их вот сейчас даете. Я вам их передал от Глеба Александровича. Это что, Глеб Александрович? Глеб Александрович, это вы там? подсовываете. так у нас на в Петербурге работает. Подсовывайся. Ладно, давайте не будем сейчас вот... Друзья, предлагаю ознакомиться, когда бюджет рассмотрим? Можем накануне встретиться и какие-то я накануне никуда не поеду. Нет, просто есть... Просто вы работа... не смогли приехать, чтобы обсудить вот регламент. Мы же с вами же были я в рабочем... Я постоянно на основе работаю, понимаете? Я вам звоню сколько вас... раз в прошлом году? Не, вы могу, мне звонили, не Нет, вы мне звонили два раза, два раза я вам ответил. Один раз я был в отпуске, один раз у меня было... И Надо чего? Надо было мне звонить. Так мы же тоже встречались по ну, Мы встречались, но мы не предлагали провести заседание комиссии. Денис Денис Сергеевич, где рабочей группы по этим Я уже сказал, что если какие-то вопросы, так сказать, с руководительной группой, обращайтесь в связи мы сказать, скорректируем, как-то этот вопрос оживим. Да? Но инициативы. Ни от а рабочей это... группы никакой, а, никакой нет, не подведем. Нет, это не это... Поэтому Не совет, да. поэтому вопрос не подведем. Я еще раз призываю всех <сос> активнее, <сос> если есть какие-то предложения, уже не ждать не не год, точно. а потом говорить, что у нас год ничего не формировали, мы сидели, ждали, что нам позвонят, но нам никто не позвонил. Надо самим проявлять инициативу в этом случае. Тогда не будет необходимости пинать на кого-то и кого-то обвинять в чем-то. Значит, мы, Красмир, ваше мнение. Вы Мне нужно все эти документы в электронном виде. Это возможно? Возможно, я вам уже сказал. Мы вам отправим и доставьте адрес электронной почты. Давайте. Тут все эти бумажки же не наши или наши, наши, наши. Здесь напишите. Электронки же информацию? у нас же есть же, нет в список. Ну, лишний, Телефон наверное, не будет, чтобы потом никак не было. Да. Просто я председатель оставлял, вчера попросил, потому что, думаю, нет никакой сложности отправить эту информацию. Ну, даже если вы вчера бы и вчера отправили, но все равно ну. это не серьезно. Надо же ознакомиться. Как да свое принятие серьезно? Так нет, подождите, чует с бухгалтером. Я что считаю, что нужно серьезно подходить к заседанию и в рамках заседания, в том числе работать, изучать. В и рамках заседания мы я не продумываю. можем все да. нюансы, но если говорить серьезности заседания. Я, в общем, вчера вам несколько раз сказал, что несерьезно а, такие документы вставлять только в Вы сказали, что вы даже не знаете, где находится проект. Решения. Ну, я вам не сказал таким образом. Просто понимаете, тут все равно сомнения. Что-то здесь что не, что не чисто. Только чего? Конечно. Ну, вы понимаете, бюджетный процесс, тут если не чисто, это, то это в том-то и дело, что мы в том числе несем ответственность, если здесь какая-то не такая, не та фигня будет. Вы чего, здесь, ребята? Здесь э, э, мы даем проект, депутаты его обсуждают, корректируют, изменяют и утверждают. Да, если что, то, так сказать... Хотелось э -э. бы на базу, что бюджет еще там КСП его проверяет. Да, если отлично. работу в КСП, на фигню тоже называем, но... Нет такого, может, мы сами будет. посмотрим, сделаем, и тогда пускай проверяем. В чем будет тогда функция, если мы сами будем, сказать, сами себя проверять? Мы же для себя делаем бюджет, для себя определяем регламент, мы, мы сами с ними Ну, смотрите, вот я вижу эти цифры, ну, я, например, в данный момент без того, чтобы разбираться, а я ничего Вольт не понимаю. Понятно, вы не должны, вы же не аудитор. Не Нет, я. Вы не представляете, вы я вы по образованию-то экономист. Да. Ну и ну чего? Так у вас получается, что самые выгодные условия? Тем более, тем более надо заранее высылать документы и знакомиться. Давайте, хорошо, давайте, давайте обсудим, хотя бы одну строчку. Расчет оплаты труда. Вот эта табличка. Вот это. Mm -hmm. месяц, председатель. Численность 1. Похоже на историю. Стоимость одного часа 91. Это что? В каких расчетах это Вот рекомендации, которые нам дают. 91 это что? Рубль. Где здесь написано рубль? Есть, может быть, другая ну, таблица. Почему 91 это рубль? С чего взяли-то? Вы знаете, я это видел валюте, поэтому... Так а как таблица ну, делается ну, без измерительных единиц? Ну, ну, я не же честно. к тому и взываю, не да. чтобы не как бараны ну, его. вот да, сейчас да. расчет оплат труда основной документ у нас в проект сметы, из которого эти цифры берут. Здесь указано. Э, а у, э, у меня рубли? Рубля, я даже у меня нету. Это что за документы у вас? Да. А вот точно? Да. Ну что, хорошо, давайте, давай. Так, вот здесь, это где здесь отмечено, что это вообще рубли? И что это 91? Ну это какой-то. Сколько приложение значит, вот к этой смете А это? Прямо... Не, ну я же. Ну, почему детский сайт? Давайте разбираться. Ну, рубли, опять, копейки, я же, я забывали, Вы подождите, откуда расслабили? я знаю 91? Может это 91 плюшки от. Морского, этих, морских баров. Так. <свят> так, поймите, здесь даже таблица без этих единиц сделана. А вы мне говорите, о, это должны быть рубли или Российская Федерация. Может, они них тут на это смете, евро. Не знаю. В рубля, там это указано смете. А здесь не написано, что к этой таблице, к этому документу прилагается таблица. Если об этом, это отдельная какая-то бумага, вы понимаете, я к чему, я к тому веду, что ничего не понятно. Среднее это количество полтора, рабочих часов полтора, в месяц, полтора, 160, полтора, 160 полтора, в это как, 22 на 8 делим или что? И на умножаем на 8, ну не что получается? получается 160, 160 на 8. 20 на 8. 160 получается. А почему 20, например? Сколько здесь? 20 в июне следующего года. Ну, например. Там праздники есть, кстати. Да, спрашивают. А следующий сколько А здесь 184, 168, 176. Интересно. Давайте считать тогда. Давайте проверять, раз это муниципалитет делает. Пожалуйста, проверяйте. Так вы, вы не нашу задачу проверять, наша, не наша задача, не ваш, как? Как? Наша не задача дать проект смерти. У нас составлено на основе методических рекомендаций. это, <существует> да, это дело расчет на основе методических рекомендаций, где указаны как, э, формулы. Подождите, расчеты. срок количества количество так. Фактически отработаны часы 88, а среднее количество 160. Начислено 8 тысяч. Вознаграждение 250 процентов. Без питания. В предыдущих годах включалось питание членов комиссии. И и, со, и совещательным голосом, и наблюдатели Но у нас, я так понимаю, дефицитный бюджет, правильно? Почему налог не, не рассчитан? Почему, думаете, из вашего вознаграждения не будет налога? Или какие-то компенсации на дорожные какие-то расходы. Mm -hmm. Вы думаете, не будете ездить по, по, по, по, ИКМО, ну, по району, по муниципалитету, не будете проверять, что происходит? Mm -hmm. По району ездить не будем. Mm -hmm. Ну, по муниципалитету. Планировать заранее, когда должны ездить. Mm -hmm. а должен ездить? Mm -hmm. Члены? Okay. Да, тем более председатель, тем более зам председатель. Ну, Там же написано в проекте сметы расходов, что Я транспорт... я по таблице. Так, я вон, по таблице. таблице все правильно заложено транспорт. Так это какая-то другая таблица. Здесь даже нету измерительных единиц. Так это плат труда. Хорошо, так а почему даже нету? Мы не можем заложить в труда транспорт. Да хотя бы напишите рубли, это евро или плюшки. Ну, мы можем потребовать вот это хотя бы. Тут уже не, не, не точно. я хотел бы потребовать все-таки по данному вопросу провести голосование, потому что мы уже тридцать пять минут и Понимаю, что не требуете, да, Мы что не что бараны должны на работу. Да я согласен. Вот в седьмой раз вы провоцируете на базе с бараном. Я, же, я хочу уважения, чтобы проявлял муниципалитет к членам избирательной комиссии. А у вас есть факт проявления неуважения. Неуважение, Самое да, дороже. потому что вы, выдаются документы, которые даже есть ошибки здесь. Какая измерительная единица Финансовые рубли. Да хорошо, рубли. Где здесь написано рубли? Соответственно, с бюджетным кодексом все бюджеты всех уровней Российской Федерации формируются только в рублях. На каком основании создана этот Нет, вот эта таблица Нет. на каком на основании. Основание рекомендаций Совета муниципального Где муниципального? здесь написано, ссылка на документ? Или где-то они связаны. Но это не нормативный товар. Ну хорошо, даже если это проект то все равно же должны быть какие-то ссылка это ведет к этому ну как бы проводка элементарная по бухгалтерии чтобы понимать на что откуда вот это берется федеральный бюджет федерации? я смотрел из за вот там нет федеральный бюджет на там есть проводка нет конечно есть везде есть но откуда берутся эти цифры я вам сейчас прямо открою федеральный бюджет давайте ставить несколько просто заявок проекта Пойдем. решения Пойдем. на голосование Пойдем. хорошо у нас От всех, кто, кто какие хочет первый по повестке который ой первый по проекту решения uh -huh. а дальше как бы кто как уже хочет контадировать проекты предлагает какие решения хорошо да. давайте значит поставим вопрос на голосование вот по проекту сметы предложенному да как базовую для расчета вделяемых денежных средств примерно дальше это уже будут естественно решать там депутат, тоже еще есть компромиссный вариант такой чтобы может быть он более-менее всех устроил добавить еще один пункт там что членам комиссии направить в письменном виде свои предложения если они есть к этому проекту, проекту да, да не если они есть, то есть там, у меня например нет таких предложений то есть, у кого есть там те нет, Давайте а зачем срок, так, да. а, а зачем это в принципе включать в проект решения если это как бы и так наше с вами право и мы его никаким образом не ограничим, и, и все. у всех это право есть, направить у свои у предложения. здесь ошибка небольшая, здесь все, потому что фактически отработанные часы, оно тоже непонятно как. 19 рабочих дней в июне месяце 2019 года, а среднее количество написано 160, уже неправильно, потому что 19 рабочих дней. Уже ошибка. Mm -hmm. А 12 у нас праздник. Mm -hmm. То есть, это, это, это. День независимости. Нерабочий день. Остальные все рабочие. Остаются 19 рабочих. А сколько? Еще раз, ты какой. <саспорщик> я, ну вот это я, расчет оплаты туда. Ну, ну, ну, какой? Июль. Какой график? Июнь. Июнь. Июнь какой? И Значит, и... давайте так. Вы как председатель на полный рабочий день в июне месяце работаете. Правильно? Мы же на выборах не по рабочим дням работаем, а без выходных. Здесь че, не, четы, четы, сколько? По без выходных на выборах. А, Мы без выходных Вот и же, а, на такой на такой выборах. Такой прием документации. Представляете, без выходных. Но без я, нет, выход. я вам более могу сказать, вы же конкретно не будете от А до Я. Нет, нет, нет я, председа я же председателя зарплаты ну, сейчас ну, считаю, ну, потому все, что ну, все, его все, все, реально я на, на председатель, деньги. председатель не может целых 30 дней в месяц отработать. Вот а, Ад да Я. Для Сейчас. этого мы комиссии являемся коллегиальным органом. Каждый из нас будет участвовать в работе, в той сколько? компетенции, которая ему будет отведена. Сколько? Что сколько? Сколько дней вы будете собирать? По мере возможности. День... Я вам не могу сказать, вдруг я попаду к филу. Чтобы ну хорошо, смотрите. Раз, смотрите. Хорошо. Потому, сейчас до, до, до дня, там, до часа мы это не можем все рассчитать. Это примерные цифры, да, которые так сказать, нам будут указаны. А так, чтобы до часа сейчас рассчитать количество рабочих дней через год там, каждого человека, мы это уйдем. Мы ну, никогда... что, возможно, распределение это ну... будет потом. Че, да, Нет, ну ну, ну, ну вот по говорит, этим данным должен... вам пишут, что вы должны с дней всего лишь, а -а -а. во-первых, отработать и вам. А заплатят только за 11 дней. Работают в июне месяце. Не так там пишут. А как пишут? Вот вы сейчас просто перебирайте факт. Там закладывается проект я того, что это. вы будете работать 11 дней. Это не говорит о том, что вам выделят ровно на 11 дней. Если вы отработаете меньше, вы получите за 11, а если больше, то все равно за 11. Нет, здесь Это не показывает написано, просто не... незнание бюджетного процесса. Нет, нет, нет здесь ну, а так и написано фактически 88. Все правильно, это проект, смета. Это не смета итоговая. Так как мы почему не мы упраждаем? закладываем 29 дней по 8 часов? Потому что потом нам эти денежные средства выделят, мы их с вами не используем, но мы с вами будем преступниками в бюджетном процессе. Ну Хорошо ли 29 дней? Сколько а если, будет потребность, а если будет потребность в выделении дополнительных да, денежных что, средств, если мы всегда можем обратиться сейчас я не могу к этому совету, совету если, Да, если будут, поймите, в чем проблема? Сложно. Лучше действуйте. заложить меньше, чем... Действуйте. Делайте, Спасибо. как вы собираетесь делать, как вы решили. Ну, Давайте. решать будут депутаты. Принимайте решение. Ну, на сегодня по протоколу. Базовую какую-то цифру должны просто обозначить. Внутри там могут быть корректировки в ту или иную сторону. Мы сейчас прогнозим не, не хероманты, чтобы найти. Нет, ну, я, я же не могу сейчас. Да, будет сутки у вас вам говорит, что здесь таблица, во-первых, без изменительной книги, во-вторых, ну непонятно. Ну мы уже определили, что будем ждать от вас корректировок конкретно. Вот нет, нет, мы не можем. Если мы сейчас это принимаем, это сдается в муниципалитет, и они уже голосуют. Они же тоже как бы люди должны подготовить документы. Они его готовят за несколько документы. дней проекты, решения, которые выносятся да, да, да. на голосование на самом заседании. Да. Они принимают а мы решение. чем хуже-то? Так нет, так мы же им должны дать, чтобы они что-то приняли. А мы нам подсунули какие-то документы, правильно? Это бухгалтерия сделала муниципалитет. И мы тут готовы без ознакомления голосовать за это. Вы я это знаю, предлагаете нам, нет, образованным нет, людям, высшим образованием я делать? Я предлагаю вам да. базовый проект утвердить, а дальше... как я трех... буду утверждать что-то, что, -то, что я цифра, ложу, а потому, что... Главное, это, сказать, Нет что друзья, от... нет. А как вы предлагаете? Так надо ознакомиться, я поэтому говорил. Дайте 2-3 дня хотя бы ознакомиться. Ну Просто если мы с вами 2-3 дня эти возьмем, тогда у Совет Депутатов не будет этих 2-3 дней, чтобы ознакомиться. А здесь как... никак. Здесь получается никак. То есть вы саботируете работать братья? Ах, комиссию. я саботирую. Нет, ну, это не муниципального совета. Вообще шикарно. Я ну, еще и саботирую. Нет, предлагается вам после ознакомления. Вы можете прямо в Совет Депутатов обратиться и сказать, что вот... Если, если, если мы примем хотите. с ошибкой, то уже там пойдет. Мы можем скорректировать, я еще раз говорю, что внести изменения, если вы будете по каким-то, Делайте то, что нет. вы решили делать, друзья. Спасибо, голосовать. Хорошо, а, ну давайте Сергею, проголосуем. Текст, текст решения, собственно, у нас есть ли? Я так понимаю, что это смета-приложение к нему. Решение э, какого? Ну, проект решения, сам. что, что мы решаем. Утвердить ну, проект сметы. И направить в муниципальный совет на рассмотрение. Вот э, такое решение. То есть э, тек текст решения нету, да? так, нет. Нет, э, я вам зачитал текст. И, что вы хотите? Ну, Понятно. Утвердить ну, проект другу смета другу на подготовку проведения выборов и направить в муниципальный совет на рассмотрение. Вот и все, вот проект решения такой. Поэтому проекту предлагаю проголосовать еще раз. проект сметы, направить в муниципальный совет на рассмотрение. Билета. Мы ну, это потом же еще можем все обсудить, правильно? Да, все да, все да, все да. На... Мы потом Короче, уже вот. ничего не можем обсудить. Что? Это вносится, Почему? и потом все, ребята. Ну как? Нет, мы ребята, мы себя, знаю, мы себя выставляем, наш комиссия как школьники. Вот, Крисимир, давайте мы сейчас запомним вашу эту фразу. Вот она под запись сказана, а как потом школьники. мы к ней вернемся, когда если вдруг у нас будет связан вопрос Если мы с решением, вы повторите внимание. это еще раз на камеру, что я ранее заявлял, что это невозможно. Я был не прав. Мы можем вносить какие-то правки, что типа о здесь не 88, а 19, например непонятно чего 19 а, часов от работы, но все это сейчас... работа, э, комиссии, вы, вы, не серьезная работа комиссии, которая не ознакомится даже документом. Вы против голосовать? Естественно. Хорошо, мы вас услышали, державшихся нет. Не так, вот, да, я надеюсь, мы будем хотя бы работать, здесь серьезное дело-то, мы будем э, ну, легитимизировать нет. депутатов э, округа, где проживает десятки тысяч человек. Это не работа, друзья. 10 269. Ну так а, смирь, подайте, подайте пример другим. Что, Что значит подать? Активные работы. Значит, От, отправьте мне документы. документы направим, вашу... Через неделю встречаемся и голосуем. Или за сколько дней там им нужно совету, чтобы подготовить. Но мы не мы без подготовки принимаем какие-то документы. Два человека знакомились за час до этого. Ну а как? А другие, подождите, ш... кто выразил желание знакомиться то я знакомюсь. Может Раз быть, остальные стесняются дела. просто признаться, что они ознакомились, потому что вы сейчас на них наброситесь. С вопросом, что я опрос, вот здесь на... рубля не ну, Последние полчаса вы упорно это мы делаете. Мы считаем, что так же, как вы, то мы бараны, понимаете? Нет, я, Нет, я, я не считаю, что муниципалитет нас считает баранами, что Если вы так считаете, это не значит, что все другие бараны, мы хотим услышать Вашу точку зрения и ждем от Я Вам выразил времени. свою точку зрения, Нет, что Мы ждем от Вас конкретики. Вот почту конкретика должна была быть вот к сделать. Сегодняшнему. сегодняшнему заседанию должны были Я быть высланы документы. Это, ну, да. Во всяком случае, вот по поводу от Вас мы только услышали там, по поводу единицы изменения в проекте расчет заросной платы. И по поводу июня... Так я сколько... одну строчку увидел там. -то. Я 6... только одну строчку увидел вот этой таблицы. Я всю таблицу. Здесь все на основе этой же рекомендации. Вы это все перепроверите и несете свои возражения. И мы за них проголосуем уже, так сказать, в нормальном порядке. Да? Без авралов, вот, который сейчас у нас создался. В связи с тем, что мы с вами долго не собирались и не утверждали, не обсуждали никакие вопросы. Поэтому с этим вопросом ждем от вас предложений. Сейчас давайте перейдем по поводу инструкций по делу производства. Второй вопрос повестки дня. Друзья, нас... следующие инструкции будут в прокуратуре и в счетной палате, а не это. Потому что это не принимается вслепую документы. Ну, не мы с вами принимаем, понимаете? Вы их приняли совет. только что. Вы приняли вот эту бумагу, чтобы проект. предоставить совет. Да, проект. проект да. да. А они придут как... Ну они же тоже не бараны, они же тоже будут смотреть, что они принимают. Вот с, э, надо будет пойти и посмотреть, как они голосуют. Они же это готовили нам. Они же это готовили. Вы Вы они предварительно на уже на, ознакомились. На, на, на чтение бюджета и выставить свою позицию. Там, там будет, кстати, представители прокуратуры. Можете сразу, чтобы мне отправить, им показать. Двух зайцев сразу здесь. Да. Все, вы, ну, да, ну как-то. Да, давайте. Я сказал, что привет, мы тогда. услышали вас. Давайте дальше, что там? А, значит, по, по поводу значит, инструкция. Где инструкция по делу производства? Аналогичная ситуация. Что это? Тоже неделю на согласование всем разослать членам комиссии и обсуждать, и голосовать. Какая позиция? Мне кажется, диктовать в ультимативном порядке. Нет, виси, нет, не Просто это как абсолютно времени. нормальная вещь, как должно происходить. Все, я Еще продолжаю. Еще кого-то будет будут по поводу инструкции. Да. А, Владимир Сергеевич, насколько я понимаю, вы готовили проект. Ну, инструкция, опять же, сделана на основе примерной инструкции избирательной комиссии разработанной ЦИК. Ну, так как это будет относиться к компетенции секретаря, я просто тоже могу подключиться, потому что я... Ну, ну да, дело производства — это, конечно, ну, больше секретарь работает. Ну, это, смотрите, вот, вот у нас уже есть инструкция по делу производства. Она была 21 июня, решение 2.2. ИКМО 21 июня 2014 года тоже на основе той же самой инструкции ЦИК примерной инструкции ЦИК от 2003 года которая, кстати, утратила силу в 2011 году когда ЦИК принял новую новую примерную инструкцию для территориальных комиссий ИКМО и понятно, например, почему мы принимаем новую когда она у нас уже есть чем она отличается от предыдущей и почему мы ну, если уж принимаем новую почему мы принимаем на основе устаревшей рекомендации ЦИК, ну, устаревшей, устаревшей. На, на 8 лет а какая сейчас действует я скажу сейчас В прошлом году Глеб Александрович приносил а было, инструкцию по, по регламенту, регламенту. Да, которая была, ну, скажем Им. так, в многих тиках даже ее принимали. А, просто она была понятная для людей, но почему-то ее также завернули, я помню, то, даже не приняли. Предлагаемой инструкции он на основе постановления цикла 24.01.2003. Есть постановление цик России от 20 октября 2011 года номер 48406-6. 484-06-6. Да. Который, который отменяет. Как он называется? М Пайк. О примерной инструкции. — Он отменяет постановление да, от он отменяет да? это постановление 2003 -го года. Ну, — предложение Ваше какое на основе вот этой... — Ну, во-первых, у меня скорее вопрос, почему мы принимаем новую инструкцию по делу производства, когда у нас в избирательной комиссии уже есть инструкция по делу производства, составленная на, то, на основе тех же самых рекомендаций. В чем принципиальное отличие, в чем необходимость заменить старую инструкцию на новую? 2000... По устаревшему постановлению, правильно? Да. причем новую мы принимаем по устаревшему постановлению. Просто я вот этой э, 2000... 2014 поймем 2017 наша да это 2014 я вот ее 21 -го июня решение 22 я представляю в бюджете там что нарисовано я говорю приду 91 пончиков вам Вот ваша заработная плата Ну, что, что можно искать? сказать? Может, Виталий, будут у вас какие-то вот, по этому поводу? Ну, mm, исходя из этого комментария mm -hmm. просто надо действительно посмотреть, потому что комментарий по существу. Просто можно было, если вы об этом узнали еще вчера, сообщить каким-то образом, потому что у меня в какой-то степени это стало неожиданностью. Mm -hmm. Ну, вы прислали мне просто уже там... Mm -hmm. Ну, как Дома добрался, быть, да, как добрался, как получилось. Давайте тогда сейчас... Oh, ah, а, так что-то все-таки вот вот присылал. Да, да. да, Виталий Олегович-таки прислал да. вот этот вот а, текст этой проекта инструкции. А, это... именно вот только инструкция, вот это. Ну, тоже за, за, в ночь перед совещанием как бы тоже не делал, чтобы отправлять это. Но, к сожалению, у меня тоже есть работа, на которой мне платят денежные средства, и где mm. я должен работать по трудовому договору. Ну, ребята, тогда меняйте человека, а что я могу поделать? Как да? Мы же -то. здесь тоже все на добровольной основе. Это ну, ну, мы можем может, тогда тебе предложить меня уволить. Давайте тогда по данному вопросу, по существу, решение не принимать, а отложить его mm. на следующий день. Да, подготовить от заинтересованных членов комиссии свои предложения по поводу инструкции по делу производства на основе вот, позднейшей 2011 -го года примерно инструкции ОРЦИК, то мы действительно на, на основе более свежей нормативной базы подготовить альтернативный проект. А пока у нас нет нету понимания, зачем носился вот этот проект. Нет, есть понимание, почему носилась инструкция по делопроизводству, потому что документооборот по избирательной комиссии ⁇ это крайне важный элемент, который мы с вами не можем угостить. Все верно, И у нас есть такое. Ну просто вот здесь Владимир Сергеевич сказал о том, что в частности по поводу инструкции по делопроизводству у меня просто сведения об этом не было да? То есть там должна, должен быть элемент там, преемственности комиссии, когда передача документов. Ну, существует... к сожалению, да, у нас передача документов организована не была, ни номенклатура дел, ничего не, не передавалось председателя предыдущего найти. Физически не, не документы. смог. Не, не документы уставлены, ничего. Я восстанавливал, долго этим занимался. Месяца, с большим трудом какие-то документы удалось восстановить. И до сих пор у нас еще там вопрос с восстановлением документов по доступу и, Вадим Сергеевич, с Вашего позволения, Тогда третий вопрос следует принять аналогичное решение, как по второму вопросу, потому что он прямой связан с инструкцией по делу производства, там ну, нельзя утверждать, на который без инструкции, по делу производства, а пока мы не разберемся с инструкцией по делу производства, было бы весьма логично перенести, то есть исчерпать повестку сегодняшнего заседания. Предлагаю еще первый вопрос также. А я бы напомнил, что и по пункту 3 у нас есть но дело, это в соответствии с инструкцией. Решением, решением 2.3, ну, той же никогда которая иначе. была принята тем же, той же датой, к 2014 году. Может быть, у вас есть, да, у меня есть текст. Тогда... Ну что же вы нам не отправили, и мы заранее не подготовились. Вы что нас баранами считаете? Я бы вам все отправил, бы, если бы его... дали нам время. Пошли от маски. Тогда у меня есть предложение по этому вопросу, Я прямую. Имею заинтересованность в принятии конструктивного решения к этим вопросам, как и по всем остальным. Предлагаю тогда... Принять информацию, информацию с вами, члена с правом освещательного голоса Глеба Александровича к сведению и перенести рассмотрение данных вопросов на следующие заседания и на комиссию образования. Предлагаю... А дату когда? Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Это выслушаем предложения, какие есть предложения по поведению заседания. Предлагаю после Нового года. Подождите, а бюджет же... Или бюджет все, как бы он а заканчивается. Бюджет все. А, все. Мы отправляем туда проект. Депутаты принимают реальное решение. Все, я понял. А потом. Ну хорошо, есть предложение после Нового года. Другие предложения есть. Полагаю, через, через... 9 месяцев. Три недели. 2-3 недели. Я предлагаю да. 3 декабря собраться и всю заново, повестку сначала обсудить, не перейти не-не, давайте так не чистить уже, тоже. материалы все да. отправить пособирались, вот а потом через да. дня потом, да? день дня а? Не, да? ну чтобы ознакомиться и с бюджетом. Ну, смотри, тут смотри, сидим, сидим, сидим. В общем, есть предложение через 4 дня, в следующем году и через три недели. Ну, в следующем году давайте немножко по-другому. Через э, месяц и три дня. Просто в следующем году звучит как-то неправильно. Ну, через месяц-три дня там будут э, одны. Ну, и, и там, соответственно. 1 числа вы Новый год с новыми проблемами сказать. Так, значит, давайте все-таки вот, по поводу ваших корректировок, да, Вы вышли, вы ознакомитесь и свяжитесь тогда со мной. Просто мы не будем, может быть, тогда конкретную дату сейчас назначать, конкретный день, а в зависимости от поступивших предложений, там у нас вот инструкция, корректировка бюджета. И третий вопрос – это положение там, о порядке работа с обращениями граждан, да, я правильно помню, там регламент, да, и порядок. порядок. Представьте, пожалуйста, предложение, да, вот пускай. Смысл их представлять, когда уже бюджет-то проголосовали. У вас есть вопросы такая деньги здесь ради денег. Нет, Вы же уже голосовали за него. Проект смерти. Не ознакомившись, даже друзья, последнее предложение, Владимир Сергеевич, то, что вы сказали, это вот те вещи, которые мы в прошлом году не закончили. Да, да, да. А все-таки, может быть, нам тогда как-то пере, э, пересмотреть нашу вот организацию работы, потому что у нас была какая-то созданная рабочая группа, но, к сожалению, руководитель за все время не нашел возможности на работу. Я предлагаю вам подготовить вот, вот, членов как, как комиссии как, это, это, ну, проект и представить его. Так нас уже есть этот проект. Руководитель же группы, говорил, не вышел на связь. Я Даже, не, не, не, не, не, вы не, не, не, не. звонили, я с вами общался. Что это? Да, вас... когда на телефон. Это я не вышел на связь. Это я говорю, что нет ли сегодня, не недавно. Ставьте, пожалуйста, мне этот проект. Что значит, да, у вас? По-моему, у Сегу доступ нет. Нет. В прошлом году мы же давали доступ. Нет. Доступ. Вот, надо нас часть вас, а потом уже обвинять, да? Куда, куда доступ? Ну, доступ к файлам на Google Одессе. Нет, у меня никакого доступа точно не было. В общем, вот. э, еще раз по поводу вот, э, инструкции о порядке работы э, с вращением граждан, у меня просьба э, от интересованных членов комиссии проекта представить мне, и э, потом мы сможем. Обращение на граждан у нас еще было информирование о, о работе. Комиссии. информирование о работе комиссии то есть положение да тоже а проекты какие-то делались итоговые или пока вот все в стадии обсуждения ну, на самом деле делали. потому что мы я насколько помню вот по поводу сайта решили да и там на сайте появился раздел работа комиссии и туда все документы стали выкладываться Фрифюр. Нет, ничего не нашел ну тут связь вообще не... Ну, в общем, короче говоря, значит... А, а, Дальше да, я почту отправ, пожалуйста. Да, да, меня да. Все, все документы. Все, все я еще раз, просто, чтобы меня все услышали, хочу сказать, что если значит, есть предложения по формированию документов, вы можете напрямую мне как писательную комиссию направлять, и мы будем тогда их обсуждать и голосовать уже на заседании. Члены комиссии также не обязательно в рамках рабочей группы это делать, да, это можно делать членам комиссии в индивидуальном порядке, представлять рассмотрение председателю на заседании комиссии. И это не, не так. Заблаговременно нужно отправлять документы, чтобы все члены могли полноценно ознакомиться. Я понял. Я сейчас немножко другому говорю о том, чтобы члены комиссии направлять документы, ну, желательно заблаговременно, не заблаговременно, но хоть как-то, да, мне как председателю мы уже это предметно здесь обсудили. ссылаться на то, что кого-то кто-то не звонил. Мне никто не звонил, кто-то звонил, все позвонили. Еще какие-то вопросы, может быть, есть? Вопросов нет. Тогда предлагаю заседание комиссии наше с вами завершить. То, то, что мы с вами обсудили, жду от всех предложений, по дате, по проектам документов, будем рассматривать, относить, обсуждать. А следующую повестку, что мы будем делать там, через три недели или через месяц? Ну, ну, то, вот У нас инструкция остается угу. э, по делу производства, номенклатура дел, проект э, об информировании населения и, и еще что-то у нас было. Ну, и, то, и, что мы и, сегодня, по не добавили. Два положения. Да? Ну, два положения, вот какие там. По, По рассмотрению обращения граждан, ну, вот, вот. А, Я просто думал, что рассмотрение граждан, может быть, это включить в инструкцию? Много, а я как помню, как мы, когда обсуждали да. это в крайний раз, мы сошлись на том, что это дублирует писать девятый ФЗ. Когда мы обсуждали последний раз, мы... На социальной комиссии вы вот здесь вот сидели, как цены, сейчас цены, помню. Цены, не, не, нет, цены, я, цены, я цены, помню, но, работы, но по существу мы пришли к тому, что это дублирование 59-го федерального закона. Или он какие-то новации. Вы, ну, давайте сейчас в, а в том, что будет Я еще раз повторю, что я жду предложения от всех членов комиссии. Так, пожалуйста, присылайте, и будем назначать заседание комиссии обсуждать и голосовать я по всем этим положение ну, тогда значит, все обсудили все, сами, как...